над предложениями чтобы лучше усвоить и выработать беглость и правильность речи и начнем э, с первого предложения карандаш на столе карандаш где? он на столе здесь предлог выступает предлогом места где? on the table на столе pencil Is on the table Карандаш на столе Посмотрим второе предложение Положи карандаш на стол Предлог on выступает предлогом направления Куда положи карандаш? На стол Ответ какой? Put pencil on the table Положи карандаш на стол Куда? On the table в этих двух примерах предлог он выступает предлогом места в первом предложении, где? На столе, а во втором, куда на стол положи карандаш, предлогом направления выступает. И этот предлог не меняется. Не меняется. Предлог он в данных примерах он не меняется. А посмотрим, когда же он может измениться. Вот, давайте. Третий, посмотрим пример. Вот смотрите. Put. Вот здесь. Положи карандаш в стол. Не на стол он за table. Не карандаш на столе, он за table. А положи карандаш в стол. Внутрь. Куда? Предлог места. Направление тоже. Куда? Положи карандаш в стол. Значит, ответ. Into the table Внутрь стола Может там ящик Или может там дверка открывается Put pencil Into the table Куда? Положи карандаш в стол Карандаш Четвертый пример В ящике Где карандаш? Внутри ящика Где? Но э, Выступает здесь предлог Предлога места Где? Карандаш в ящике. Значит, in the box. In the box. Pencil is in the box. Is in the box. Где in the box? Теперь дальше. Пятый пример. Карандаш упал в воду. Тот же карандаш только был в ящике in the box. А сейчас карандаш упал в воду, или падает в воду, или будет падать в воду, не имеет значения, или не будет падать в воду. Но он упал в воду. Куда? Значит, если он в воде, карандаш, то in the box. А если упал в воду, или падает в воду, куда? Into the water. Внутрь, вглубь, пойдет к дну. Into the water. Ящики карандаш in the box, а когда он в воду падает куда-то внутрь into the water. Возьмем шестой пример: колечко в траве. Где колечко? Предлог место где в траве in the grass. Ring is in the grass в траве in the grass. В траве, Внутри травы, можно так сказать. А теперь тот же пример. Возьмем седьмой. С тем же колечком. Когда поменяется предлог на другой. Колечко упало в траву. Куда уже? Вопрос можно поставить к предлогу. Куда упало в колечко? В траву. Значит, into the grass. Где колечко? На траве. In the grass. А упало куда колечко? куда упал внутрь into the grass во внутрь упал ring fell into the grass колечко упало в траву положи колечко на полку куда положить колечко не на полке где он за а положи колечко на полку куда он зашел он же он зашел Предлог выступает предлогом направления. Он предлог. На он не меняется. Хоть где, хоть куда. Положи колечко на полку. Put ring. Куда? Он the shelf. Колечко в реке. Значит, внутри где-то. Где колечко? In the river. In the river. А теперь посмотрим, когда предлог поменяется, потому что изменится вопрос к предлогу. Смотрите. Ящик погружается на дно реки. Куда ящик погружается? Into the river. Внутрь воды. Внутрь речки. Вовнутрь. Значит, ящик goes Into the river Голос идет на дно реки Into the river Куда предлог отвечает? Into the river Одиннадцатый пример Eleventh Бутылка на полу Буквально бутылка есть на полу Где бутылка? Предлог выступает предлогом места Значит, ответ будет какой? On the floor. Bottle is on the floor. Бутылка на полу. Теперь скажем бутылка в воде. Двенадцатый пример. Двенадцатый пример. Бутылка в воде. Где бутылка? Предлог. Место. Значит, не на воде, а в воде. In the river. Bottle is in ривы Бутылка в воде. А если бутылка была на воде? Бутылка из ⁇ он зарива ⁇ Бутылка на воде, он зарива ⁇ Бутылка в воде ⁇ ин зарива ⁇ А теперь как, как с бутылкой будет ⁇ ин Давайте посмотрим. Тринадцатый пример. Бутылка падает в воду. Куда падает бутылка? Внутрь, в речку, внутрь в воду. Into the river, into the water. Bottle fell into the river. Четырнадцатый пример. Наклейка в бутылке. Заметьте, не на бутылке, а в бутылке. В, в бутылке. Где наклейка? In the bottle. В бутылке наклейка. А на бутылке? On the bottle. Пятнадцатый пример. Наклейку запихайте в бутылку. Предлог выступает чем? Предлогом направления. Куда запихайте наклейку? Into the bottle. Внутрь запихайте. Into the bottle. А если сказать на, бутыл на бутылке? On the bottle. А в бутылке? In the bottle. А запихайте куда? внутрь. Into the bottle. Друзья, я хотел бы еще раз напомнить, что есть предлоги места, который отвечает на вопрос где, а есть предлоги направления, которые отвечают на вопрос куда. Предлогами места есть предлог он, есть предлог in и предлог at. Предлогами направления могут быть тот же предлог он предлог ту и предлог ту. Предлог направление он, я уже сказал, может быть предлогом места. И где, и куда, предлогом направления. Предлог INTO он может и превращается в предлог ин. И ин может также переходить в предлог направления into и предлог at предлог места может переходить в предлог направления to вот э, посмотрим на первый первый пример первое предложение мы обедаем на кухне мы где обедаем? на кухне не на какой-то поверхности то мы говорим, что на кухне англичане так не говорят они говорят в кухне, в доме в квартире и так где мы обедаем это предлог места in the kitchen то есть первый предлог он место, второй предлог места in они выступают и с артиклями in the in the Итак, как сказать, мы обедаем на кухне. We have dinner in the kitchen. We have dinner. где? In the kitchen. Мы входим на кухню. Куда мы входим? Предлог направления. Мы входим на кухню буквально. Into вовнутрь. Into the kitchen. We go into the kitchen мы входим буквально на кухню we enter. we enter мы входим на кухню in the kitchen я живу в своей комнате где я живу? я живу в своей комнате предлог места отвечает на вопрос где? ну значит соответственно ему предлог in отвечает или он или ин если вопрос где. Я живу в комнате. I live in the room. Или если не знаешь, какой ставить артикль, иногда надо ставить место умения своей. Значит надо сказать my или его his или ее. Her. Ну невмерно. Или их their. Но это когда не знаешь, какой артикль ставить. Но мы научимся и ставить артикль со временем. Итак, I live in the room. Где живу? В комнате живу. Он входит в комнату. Куда он входит? Предлог направление. Внутрь входит. Значит, он входит внутрь комнаты. Into the room. Надо писать. Into the room. He goes into the room уходить, а глаголы с местоимением он, она и оно в настоящем времени пишутся с окончанием с He goes goes into the room. Они живут в квартире. Где они живут? Какой предлог ставить надо? Они живут в квартире. Не на квартире он the kitchen, а в квартире. In the flat. They leave In the flat. Шестое предложение. Они направились в дом. Буквально. Входят в дом. Дверь открыта. Куда? Куда они входят? Им Into the house. Внутрь дома. Into the house. They go into the house. Седьмое. Она часто отдыхает на море. Где она часто отдыхает на море? Предлог места. Или он, или ин, или это. Если где, значит, предлог ин. In. in the sea. She often rest in the sea. She often rest in the sea. Она любит нырять в воду. Куда? Она, а, ага, да, да, вот. Она любит нырять в воду. Куда она любит нырять? В воду, внутрь. Into the water. Это предлог направления. Предлоги направления может быть и он, into и э, предлог to. Это предлог направления. Значит, как сказать? She likes. Значит, она с добавляем she likes. To dive, to dive, нырять, от слова diver to dive, into the water, молоко в кружке, девятое предложение. Где молоко находится? Предлог места. Какие предлоги места есть? он in и at. Значит, если в кружке, значит, молоко в кружке. In the cup. In the cup milk is in the cup. А теперь посмотрим, как поменяется этот э, предлог, когда он будет станет предлогом места, куда. Посмотрим десятое э, предложение. Налей молоко в кружку. Куда? Же не в кружке, а налей, налей куда. Значит, предлог э, in изменяется на предлог INTO куда? вовнутрь INTO THE CUP как можно сказать? ну наливать, а то POUR может быть слово, или может FILL ну давай возьмем налей POUR MILK INTO THE CUP в кружку, куда? внутрь значит INTO предлог стал предлогом направления куда? Кот живет в ящике. Где кот живет? Какой предлог должен быть? В ящике. Значит, in the э, box. In the box. При, э, э, да. Тут маленькая у меня ошибка. Кот живет в ящике. Где? Надо было написать. Э, кот живет в ящике. Где? In the box. Я написал кружки. Извините меня. Cat lives in the box. Где он живет? В ящике живет. Предлог место. Он любит залезать в ящик. Куда он любит залезать? Внутрь. Куда? Предлог стал предлогом места. Предлог in превращается в предлог места. Куда залез? Into the box. Значит, кот или он he любит. likes to climb likes to climb into the box. Куда? Тринадцатое предложение. Муха в бутылке. Где муха находится? Муха находится в бутылке. Не на бутылке. Не лезет в бутылку into. А муха на, в самой бутылке. Где? Значит, In the bottle. Муха в бутылке. Предлог in. Где? Теперь скажем, как будет по-английски. Муха fly is in the bottle. Она в бутылке. А теперь муха или жук залезает в бутылку. Жук залезает куда? Предлог направления. Куда? Into the bottle. Не в бутылке. In the bottle, а внутрь. Жук залезает. Into the bottle. Жук залезает в бутылку. Beetle. Beetle climbs. Into the bottle. Жук залезает куда? Внутрь. Into the bottle. Он в комнате. Где он? Он в комнате. Какой предлог? Предлог места. Первый – он, второй – in, третий – at. Вот второй предлог – in. Потому что он отвечает на вопрос «Где?». Он в комнате. He is in the room. Где? Он в комнате. Предлог – место. In. Шестнадцатое предложение. Она вошла в его комнату. Буквально внутрь вошла. Можно в его, можно сказать в комнату. Тогда – the будет, а в его значит – his она вошла куда? Вовнутрь его комнаты. Значит, into the room. Into. Предлог направления. Into. В комнате. Это значит in the room. А в комнату значит into the room. Внутрь, в середину. She вошла. Прошедший. Went into the room. Или в его she went into his room. Into his room. На море погода хорошая. Где хорошая погода? На море. Значит, in the sea. In the sea. А если внутрь моря, внутрь моря туда пошло куда-то, значит будет into the sea а на море in the sea но не говорите on the sea на море это in the sea это предлог второй первый он, второй in и третий значит at если у моря допустим итак, как мы скажем по-английски на море хорошая погода there is very fine in the sea there is very fine in the sea there is very fine in the sea можно сказать очень хорошее very добавить ты едешь на море утверждение видите настоящее время ты едешь на море. Куда ты едешь? Куда? Значит, предлог направления. Предлог направления. Ты едешь куда? Ты не на море, а ты едешь куда? На море. Значит, как можно ответить на этот вопрос? Ты едешь на море куда? Какой предлог надо использовать? Ты едешь буквально к морю. Ту засиет. Ту засиет. Ты едешь на море. To the sea. А если в море падаешь, то как бы будет Into Давайте продолжим и поразмышляем над этими упражнениями. Первое предложение. Where is the book? Где эта книга? Где эта книга? второе предложение put the plate the table положи эту тарелку на стол куда положить тарелку? предлог места конечно, on the table есть такой предлог, предлог направления положи тарелку или поставь тарелку куда? on the table на стол put the plate on the table третье предложение Put the cup, the cupboard. Постав кружку в посудный шкаф. Куда поставить кружку? Предлог чего? Предлог направления. Куда? Вовнутрь поставь. В посудный шкаф. Into. Cup into the cupboard. Cup into the cupboard. Четвертое предложение. He went the room. Он ходил куда, предлог, направление. Он ходил в комнату. Как скажем? He went into the room. Он буквально входил в комнату. Он буквально ходил туда. He went into the room. Пятое предложение. He seeds. The sofa. Он сидит где? Он сидит на диване. Предлог места. Предлог места. Он сидит на диване. Как сказать, где он сидит? He sits on the sofa. Он сидит на диване. Шестое предложение. I stand the wall. Я буквально стою у стены. Я не иду к стене. Я стою у стены. Как мы скажем, я стою у стены? Какой предлог используем место? Где я стою? У стены. Предлог есть такой, как at. Есть on. Есть in the и at the. Значит, я стою у стены. I stand at the wall. Седьмое упражнение. You are the window. Ты есть... Где же ты есть? Ты есть у окна. Какой вопрос? Ты есть где? У окна. Предлог какой? Предлог места at. You are at the window. I am the river. Я есть где? В реке? На реке? Или я у реки? Буквально я есть у реки. I am the river. Я у реки. Если бы на реке было бы I am on the river. Если бы я у реку там прыгаю, было бы I am into the river. А здесь я есть у реки. I am at the river. Предлог места. Где? She is the blackboard она есть у классной доски she is at the blackboard мы же не скажем она входит в доску into the blackboard или же мы не говорим что она в доске In the blackboard мы говорим что она у доски she is at blackboard десятый we are the table мы есть On the table. На столе? Нет. Мы мы где мы есть где? На столе? Нет. Мы есть в столе? Тоже нет. инту не может быть такого. Или in the table? Тоже не может быть. Значит, мы у стола. We are at the table. We are at the table. Мы у стола. I am not the desk. Я не за партой. I am not At the desk I am not at the desk Я не за партой I go the wall Я иду куда? Я иду куда? Какой предлог? Я иду на стену? Ну, можно так сказать нет. Я иду внутрь стены? Тоже нет Я иду к стене I go, at the... I go to the wall Я иду к стене в данном случае предлог at он очень часто переходит в предлог куда? Я иду куда? К синей I go to the wall. Я иду к синей I go to school. I go to the blackboard. Я иду куда? To. Предлог направления. Я иду куда? На, на работу. I go to the work. I go to the school I go to the shop и так далее тринадцатое предложение you will go to the blackboard ты пойдешь к доске это понятно ты пойдешь к доске you don't go to the tree ты не пойдешь буквально к дереву ты не пойдешь к дереву you don't know Go to the tree. Ты не пойдешь к дереву. Olga went to the store. Olga went to the store. Или shop. Olga ходила буквально куда? В магазин. Ольга ходила to the store. Если мы хотим это подчеркнуть, Ольга ходила в магазин. Ольга ходила в школу там Ольга ходила на Если мы хотим подчеркнуть, что в, внутрь, то да, для этого должны быть такие словосочетания, которые подтверждают, что внутрь. Go to the blackboard. Иди куда? Предлог направления. Go to the blackboard. Иди к доске. Hand picture the wall. 17. Буквально повесь картину куда повесь. Какой предлог? Предлог направление. Он зел. Повесь картину на стену. Он за вол. She went the window. Она ходила куда? Она ходила к окну. She went to the window. She went to the window. It is the table И внизу опять же It is the table Буквально что-то на столе It is the table Ну, может, книга It is on the table Что-то на столе Или может быть It is at the table Что-то есть у стола Может, кошка Вот. Дальше может быть, еще и at стоять. Это что-то есть у стола. It is at the table. Предлог места. At the table. Дальше. Cup is the cupboard. Кружка есть где? В шкафу. Где кружка есть? Он? Нет. Is in the cupboard? Кружка в шкафу. He is the room. Где он есть? Вопрос. He is the room. Он есть в комнате. Где? He is in the room. In the room. Cat is the yard. Кошка есть где? На дворе, во дворе. Где? Значит, предлог места. Cat is in the yard кошка есть во дворе you stand the door ты стоишь где же ты стоишь? ты стоишь у двери you stand at the door предлог места предлог места если вы хотите высказать э, ты идешь двери к двери, тогда будет ту меняться, предлог at меняется на ты идёшь, допустим, к двери, значит, бы to the door, а поскольку ты есть у двери, значит, you stand at the door. She is at the map. Ты есть у карты. She is где есть ты? at the map у карты. Мы есть we are at the tree. Мы есть у дерева. we are at the tree следующее предложение. he is the street он есть на улице he is in the street не можешь же быть he is at the street он есть у улицы he is in the street он есть на улице we are the desk вот э, здесь э, за партой, за столом мы сидим за столом, вот в данном случае. Или мы есть за столом. At the desk. We are at the desk. Мы есть за партой. He sits at the desk. Он сидит за партой. Неважно, мы сидим, или нам говорят, садись куда? За парту. Все равно будет at. Надо запомнить at the desk и at the desk. в двух случаях я сижу за партой будет I am at the и мне скажут садись за парту куда садись все равно надо говорить э, за парту at the desk. то есть в двух случаях хоть и будет где за парту at the desk мы сидим за партой будет мы сидим at the desk. и садитесь за парту куда исключение это все равно это это надо запомнить так в отличие от принятия. you go to school ты идешь в школу she will not go to the river ты не пойдешь куда ты не пойдешь к реке she will not go to the river ты не пойдешь к реке предлог места куда she will not The river. Ты не пойдешь к реке. Направление пока. He doesn't go to the map. Он не пойдет. Куда? К карте. Он не пойдет. Куда? К карте. She doesn't go to the map. Если это, то он стоит где? У карты. А здесь куда? Он не пойдет к карте. She doesn't go to the map. Then Nick went to the window. Потом Ник ходил... Куда же он ходил, Ник? Потом Ник ходил к окну. Как мы скажем, ходил к окну? Мы же не скажем, он стоял у окна. Тогда было бы это. А он ходил к окну. The nick went to the window. Ник ходила к окну. Направление. К. Читай предложение. Red sentence the blackboard. Читай предложение где? На доске. Red sentence on the blackboard. Следующее предложение. She poured the vase water. Она. Налила вазу воды. Как сказать? Куда налила? She poured. Значит. She poured воды вазу куда? Into. Потому что во внутрь. Она налила. She poured into the ways. Water. Дальше предложение. He put ways the table. Буквально он поставил вазу ⁇ Куда? ⁇ Он за табличкой. На стол. Предлог ⁇ он. Он. И где он? На столе. Он за табличкой. И куда? На стол. Тоже будет он за табличкой. Посмотрим на эту... Для отработки на этот листочек. Интересный. И давайте скажем, как по-английски. Обратите внимание, какие вопросы надо ставить. Предлогом где и куда. Как мы скажем в кухне? In the kitchen. А на кухню? To the kitchen. В парке? In the park or park? To the park. В лесу? In the forest. Forest? To the forest. В театре, это засеты, общественное место ⁇ в театр как бы движение ⁇ ту засете ⁇⁇ ту засете ⁇ в театр пойдем в театр ⁇ ту засете ⁇ в реке ⁇ риве а к реке ⁇ ту риве ну а если у реки ⁇ это риве в чашке ⁇ инзакап ⁇ а в чашку In to the cup. В театре мы говорили ⁇ ин-за-си ⁇ -те ⁇ Вернее, ⁇ ин-за-си ⁇ -те ⁇⁇ общественное место. А у театра ⁇ ин-за-си ⁇ А в театр ⁇ ин-за-си Как у музея? У музея. Ин-ту-за-юзим. Ту-за-юзим. Ходим в музей. Там или в музей не внутрь заходили а ходим в музей буквально тузы мюзы на мосту на мосту on the bridge on the bridge а у моста at the bridge at the uh -huh. а пойдем к мосту тузы bridge же bridge на работе at walk общественное место на работе без артикля at walk в школе at school без артикля. Ну, так в анличан принято. На работе, в школе at school. В городе. Тоже без артикля. In town. In town. А как сказать в город? To town. To town. В город. To town. Как сказать за городом? In the country. In the country. За городом. А за город. Поедем за город. Это движение уже. Нигде, а куда. За городом. Это in the country. Где? За городом. Мы были там. это Что-то делали там. А поедем куда? За город. To the country. To the, to the country. To the country. Вот э, еще вот тут. На уроке. Общественное место. At the lessons. At the lesson. А как на урок? To the lesson. To the lesson. На лекции общественное место. Общественное. At the lecture. At the lecture. А на лекцию? To the lecture. To the lecture. На заводе at the plant или at the factory, а на завод как? на завод, to the factory, to the factory, на выставке общественное место общественное at the exhibition, а на выставку to the exhibition, стадион стадион на стадионе общественное место общественное at the это на стадионе на стадионе at the stadium а на стадион to the stadium to the stadium to the... мы ходим на стадион куда? к стадиону to the stadium как сказать на почте общественное место at the post office at the post office а на почту to the post office Office, на почту У музея. at the museum, а в музее общественное место at the museum at the museum. а в музей ходим в музей посещаем музей to the, museum, to the museum а входим внутрь музея вот внутрь буквально значит into the museum into the music значит к мосту to the bridge а у моста at the bridge а, в постели как сказать в постели in bed in bed а в постель в постель Too bad, too bad. Еще одно, что надо запомнить: на севере, где? In the north, хоть на юге, south, in the south. А уже на север, это куда? Это куда? Значит, to the north, на север. To the nose. на юг. To the south, на восток. To the east, на запад. To the west Дорогие друзья, вы можете остановить видео и проверить себя А мне позвольте продолжать дальше He went room and sat sofa Он ходил в комнату и сидел на диване Он ходил куда? Он ходил в комнату и сидел на диване значит he went uh, to go to room and uh, простите he went to the room and sat on the sofa he went to the room and sat on the sofa он ходил в комнату и сидел где? на диване ходил куда? to the room And then, где он зацовывает. Если мы бы хотели сделать, что он входил внутрь комнаты, into, для этого э, это предложение надо было ставить совсем по-другому. Не путайте. Он ходил в школу, я ходил в школу. Или я пойду в школу, я иду в школу. Это go to the room. То есть направление. Он ходил и сидел на диване. Это констатация факта mother cooks dinner kitchen cooks это значит настоящее время мама готовит обед где же она готовит мама обед у кухни она готовит в кухне in the kitchen in the kitchen не на кухне он а в кухне in the kitchen he is back on есть. Где же он есть? Он есть в парке. He is in the pack. Если мы считаем, что парк общественное место, то можете написать he is at the pack. Put these flowers window sills. Поставь эти цветы на подоконник. Куда поставить? Предлог направления. Куда? Значит он. Предлог он. На окно поставить. Предлог он может быть предлогом места и предлогом направления I saw many people platform. я видел много людей где же я их видел на какой площади on the platform я видел много людей на платформе we did not go garden мы не ходили куда же мы не ходили предлог направления куда мы не ходили в сад We did know go Куда? Garden Что поставим? Мы не ходили куда? To the garden We did know go to the garden He was Forest Он был Те же он был He was in the forest He was in the forest если бы мы хотели сказать, он был в леса, he was at the forest. Понятно, да? Если бы мы хотели подтвердить, что он входил в лес, значит, внутрь леса с огромным деревьями и прочее, констатировать побольше, значит, into the forest. А так просто констатация. Он ходил в лес, he was to the forest. He will not go forest. Он не, не, не пойдет в лес. Он не пойдет в лес. Он не будет ходить в лес. Куда он не будет ходить? Предлог чего? Предлог направления. Он не будет ходить в лес. He will not go to the forest. He will not go to the forest. Куда? Не будет ходить. Следующее предложение. Катя была, где же она была, Катя? Предлог места. In the room. Безусловно, она была в комнате. Не на комнате, он за room. Не возле комнаты, at the room. Она была в комнате. Kate was in the room. She stood in Она стояла, где же она стояла? Она стояла у окна. She stood at the window. Предлог at. Он не подходит на окне, она стояла. Вот. И она не не ту винду она она стояла к окну тоже не пойду и она не стояла инту за винду потому что инту этого внутрь последнее предложение put book back положи книгу куда положить предлог направление он подойдет нет предлог вместо это подойдет портфеля, нет, значит в, положи книгу в внутрь чего-то, положи книгу внутрь сумки, put book into the bag